Маринованные помидорчики маринованные огурчики а бывают маринованные сосиски шикарная закуска кстати популярна в некоторых странах делается довольно просто можно сделать даже не имея автоклава, но при этом следует учесть что хранить недолго и только в холодильнике вариантов приготовления очень много и с перчиком болгарским и с лучком с чесночком маринад может быть острый кисло-сладкий с горщичкой там ну как фантазия вас сыграет как делается смотрим а забыл уточнить если сосиски ваши собственно собственноручно сделаны то мариновать следует 7-10 дней если же сосиски магазины и то Вернее, та масса, из чего она сделана, маринуется ну, не меньше трех недель. Удачи!